Вот это не прыщи, это акне. И с ним нужно бороться, это не приговор. Можно иметь чистую, здоровую кожу, но для этого нужно сделать некоторые усилия. Первое, что вы должны понимать, что не существует универсального средства от акны, какой-то волшебной болтушки, которой вы помажетесь один раз и все пройдет. Борьба с акне это система, система ухода за кожей которая должна бороться с количеством сала, с качеством сала, с уменьшать количество роговых чешуек и обязательно делать гигиену. Обратите внимание, что существует более семи разных видов форм акне, и не существует универсального протокола, чтобы их полечить. Каждая форма лечится по-своему. Для этого используются разнообразные препараты, иногда абсолютно из разных форм. И то, что подходит твоей подружке, то может не подойти к тебе. И бывают случаи, когда самолечение может навредить. Если ты уже столкнулась с этой проблемой, то обрати внимание на основные три группы препаратов, которые используются для лечения акне. Первое – это бензоилпероксид, Второе – это антибиотики. Третье это ретиноиды. Ни один из этих препаратов нельзя использовать без назначения врача. бензоилпероксид окисляет кожное сало, меняя его pH и не дает распространяться болезнетворным бактериям, антибиотики убивают уже появившееся воспаление те гнойнички, которые у вас на лице, а ретиноиды уменьшают толщину рогового слоя и тоже меняют кожное сало к лучшему, то есть делают его менее густым, более жидким, из-за этого оно лучше экстрагируется из сальной железы. Есть определенные правила назначения и использования этих препаратов, которые должен вам рассказать врач. Более чем уверена, что у тебя остались вопросы по этой теме, задавай их в комментариях, отвечу на все. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео.